Всем привет, друзья! Вы на канале Чай Йок ТВ. В данном ролике я вам покажу топ-10 тупых отзывов в игре Монкас. Ролик получился максимально интересным, поэтому я попрошу тебя лайк авансом. И также попрошу тебя подписаться на мой телеграм-канал в которой я буду сливать крутые обои Амон я буду сливать туда читы, я буду туда опубликовать новости игры и также я буду уведомлять о выходе нового ролика. Поэтому это все очень сильно важно и подписывайся на мой телеграм-канал. Ссылка на мой телеграм, самое первое в описании. Ну а мы погнали! А мне уже 20 лет, а я не могу скачать эту игру. Ну, я не знаю, как можно скачать игру, но я часто встречаю, когда люди жалуются на то, что не могут скачать данную игру. Напиши, пожалуйста, в комментарии, была ли у тебя подобная проблема. Мне правда очень интересно будет почитать. Вы украли от игре Стикман и вы мало, чтобы быть предателем. Во-первых, что такое Шавыв? Что такое Шавыв? Это главный вопрос года. И тем более, как можно было догадаться до того, чтобы написать то, что Among Us крадут идею у Генри Стикман Collection. Если даже по нему известно то, что игру Among Us и Генри разработала одна компания Inner Slots. Удалите эту игру, она тупая, лучше Бравл Старс, там видно, что 5 звезд, удалите эту игру. Ну, во-первых, зачем обзывать игру, если она тебе не нравится? Видно же, что миллионы игроков с удовольствием играют в данную игру. И тем более опять спрошу, что же лучше Among Us или Бравл Stars? И пожалуйста, когда вы будете писать о том, что какая игра лучше, Among Us или Бравл Старс, пожалуйста, не обзывайте ни одну из игр. Все игры хороши. Клавиатура не открывается, игра вылетает. Исправьте это. А шибудэмлаое. Первое, я не понимаю, о чем он написал, что такое клавиатура, а вот с последним-то я согласен. Заблокируйте эту игру, с ней сходят с ума, девочка повесилась из-за игры, мальчик спрыгнул с крыши, удалите. Какой это бред? Ну, во-первых, уже всем давно известно, то, что никакая девочка не вешалась. А вот про мальчика я еще не слышал, и это прям очень интересно. Я попытаюсь позже найти информацию, но если вы знаете про мальчика, который якобы спрыгнул с крыши из-за игры Амонкас, то пожалуйста напишите в комментариях. Можете сделать его с 0 мегабайтами, просто памяти не хватает, а играть с тоберами очень хочется. Мне просто интересно, на каком мегафоне должно не хватать памяти для того, чтобы скачать Амонкас. У и а так минимальные требования и минимальное количество памяти, которое занимает данная игра. Самая худшая игра в жизни. Хочу играть с друзьями, а не получаю эйдса. Но ну неужели, ну не хватает что ли мозгов для того, чтобы загуглить в интернете, как поиграть в данную игру с друзьями? Это очень отстойная игра. Здесь нет русского. Разработчики ужасно, очень ужасно. Очень ужасно не смочь хотя бы загуглить, как поменять язык в игре Among Us. И я когда удивлялся то, что человек не смог догадаться, как поиграть с другом, то здесь прям максимальный абсурд. Почему тут бан за читы? Вот неправда, тоже интересно. Вот за что баня за читы? Ведь читера вообще никому не мешают. Вот я когда играю в Among Us и вижу читера, я прям радуюсь. А вот я буду радоваться, если ты поставишь лайк и напишешь комментарий, таким образом ты поможешь мне продвинуть данный ролик, над которым я очень сильно старался. Ты был на канале Чайок ТВ, подписывайся на мой телеграм-канал и включай все уведомления. Пока-пока.